студент, ты смотришь Универ Ньюс. Специально для тебя самые свежие новости студенчества. О ценностях душевной жизни человека рассказал студентом КФУ митрополит Феофан. Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетил первый вице-президент РФО и профессор МГУ Александр Чумаков. Двенадцатые судебные дебаты стартовали в Казанском федеральном университете. Казанский федеральный университет посетил чрезвычайный полномочный посол Китайской народной республики в Российской Федерации Ли Хуэй. В Институте международных отношений и истории и востоковедения КФУ прошло открытие научно-исследовательского центра «Синология», а также презентация книг. Итогом встречи стало торжественное заседание, посвященное празднованию десятилетий Института Конфуции. А мы продолжаем. Митрополит казанский и татарстанский владыка Феофан посетил с лекцией Казанский федеральный университет. Подробности смотри в сюжете.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 по восстановлению классической университетской традиции, взаимодействии светской и духовного образования. И я думаю, сегодняшние ваши выступления и вопросы будут способствовать укреплению наших контактов и в дальнейшем. Я... Митрополит будь... казанский и татарстанский владыка Феофан обратился к студентам и преподавателям, отметив основную мысль предстоящего диалога. Без сохранения преемственности и традиции любое дело не может быть успешным. В целом лекция была посвящена понятию ценности духовности в жизни человека. Темы, которые поднял митрополит, затрагивали не столько вопросы веры, сколько размышления о цели жизни человека. В диалог живо включились студенты университета, ведь встреча изначально не имела формат проповеди и носила общекультурный просветительский характер. И на сегодняшний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 Двери Высшей школы журналистики и медиа КФУ вновь открылись для очередного именитого гостя. На этот раз выступить в стенах шоурума удалось Александру Чумакову. О чем пошел разговор известного специалиста в области философии со студентами и преподавателями КФУ, смотри в сюжете Адели Шмиловой.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 С 21 по 22 апреля в КФУ проходят всероссийские судебные дебаты. Студенты более чем из 60 вузов России приехали в КФУ, чтобы показать то, насколько они хорошо разбираются в тонкостях судебного процесса. 21 апреля в стенах юридического факультета КФУ состоялся ежегодный модельный процесс Всероссийские студенческие дебаты-2017, успешно проводимый вот уже более 10 лет на базе юридического факультета Казанского федерального. Десяти лет, вот двенадцатый год мы проводим это мероприятие и проводит его студенческое научное общество юридического факультета Казанского федерального университета. Инициатива была именно от студентов провести вот такие дебаты, то есть модельный судебный процесс, который бы приблизил их к реальной живой обстановке, то есть то, что в принципе предполагает их профессии. В этот день в Казань съехали студенты лучших университетов, академий и институтов России, чтобы попробовать свои силы в четырех направлениях. Я узнал из социальных сетей об этом мероприятии. Мы прочитали фабулы и готовились, активно изучая законодательство. Я участвую в уголовном праве, поскольку эта отрасль мне близка по моей профессиональной деятельности. Мероприятие я участвую первый раз и от многих друзей с разных университетов я уже слышала об этом мероприятии. И отзывы у всех очень такие яркие, всем очень понравилось, поэтому я зажглась, мне стало тоже интересно. Командам предстоит соревноваться между собой в двух раундах, отстаивая собственную точку зрения по судебным делам, аргументируя и доказывая законность и обоснованность своей позиции. Убедительно выступая перед судом, студенты представят интересы сторон. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ -Ньюс. Китайский уже давно стал международным языком. Его начинают изучать уже в школе, и в 2017 году он войдет в систему ЕГЭ. Какие есть особенности преподавания и чем школьное образование отличается от высшего – далее в нашем сюжете.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 аудирование, лексико-грамматический аспект, навыки письменной речи, навыки устной речи и лингво Как раз я иду виду среди школьников, то есть это должен создаваться культурный базис для использования потом в межкультурном общении. Среди участников преподаватели-востоковеды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Улан-Удэ. Конференция будет проходить ежегодно и поднимется на более высокий уровень. Ильвина Хадимулина, Ленардо Валитьяров, Универньюз. Сейчас сделать фотографию в течение нескольких секунд не составляет проблемы. А во второй половине 19-го начала 20-х веков процесс фотографирования был очень долгим. Порой сидеть в неподвижном состоянии приходилось до 25 минут этнокультурная мозаика Татарстана, которая открылась в этнографическом музее, приурочена к третьему съезду народов Татарстана. На выставке представлены большая часть этой экспедиционные фотографии, которые снимались этнографами университета в своих научных экспедициях, или профессиональными фотографами, которые тоже были в составе этих экспедиций. Здесь представлены фотографии второй половины 19-го, начала 20-х веков, которые рассказывают о жизни коренных народов по Волжье, а также о тех, кто проживал на этих территориях. Здесь представлены не только экспедиционные фотографии, но и те, которые снимались в студиях. Делалось это для того, чтобы показать особенности народов, которые населяют многонациональную Россию. На фотографиях в основном в статичных позах изображены люди. Если мы посмотрим, почему-то у них не улыбчивые, не радостные, да, не веселые лица. Процесс фотографирования был долгим. Выдержка доходила до 25 минут. Сделать фотографию самим они в студии имели право только богатые семьи, обладающие определенными финансовыми возможностями. Ведь фотография была достаточно дорогой. На выставке можно увидеть не только портретные фотографии, отражающие антропологические особенности того или иного народа, но и бытовые сцены, пляски, обрядовые действия, моления свадьбы. Любой желающий сможет посетить выставку от на культурная мозаика Татарстана до 12 мая. Анна Глазунова, Леонарда Литьяров, Универ Универньюз. Пока это все новости. На сегодня с тобой была Диана Шилова. Пока!